Садится бабулька в автобус дальнего исследования и говорит водителю, сынок, ты мне скажи, когда там будет остановка-то? Решетиловка! Хорошо, бабуль, не переживай, садись! Едут они, значит, час-два. Водитель уже забыл об этой остановке, бабулька снова. Сынок, скоро там решетиловка! Водитель понял, что они ее уже давно проехали. Разворачивает автобус. И пилит километров сорок. Приезжает водитель радостной, довольный, нажимает на кнопочку, двери открываются. «Бабуль, вот, пожалуйста, решетиловка!» Бабулька. «Сынок, да мне не нужно выходить! Мне просто на этой остановке дочка сказала таблеточку выпить!»